Так вот сегодня идет дождь и появилось солнышко короче погода полностью весь сценарий и мокро и солнце и ветер э, теперь я подкрепил Osma action на э, на грудное крепление у меня оно от gopro получил задаром GoPro вернули деньги за первую камеру, которая потерялась ну а еще за вторую, что я покупал из-за батареек, пока еще ее еще нету э, ветер дует и вот так вот э, отрабатывает Osmo Action на, на груди э, с прожектором таким полным э, э, минимальным полным э, набором э, это микрофон fm15 тоже от диджая это свет от юланзи и насадка для для крепления это холодный башмак э, тоже от юланзи вот такой минимальный э, дышманский сет, но все, все на месте. Я согнул этот микрофон и теперь этот микрофон э, как бы направлен немножко вперед. Э, вот так вот снимается на на ходу на на на грудном микро, этом креплении от GoPro и и вот такую картинку выдает. Э, Osmo Action Это тест я делаю лично для моего одного подписчика он еще пока не выбрал камеру но хочет настройки сделать такой дешманский, дешманский сет и еще, еще не, не, не придумал э, какое оборудование взять подешевле чтобы все снимать я ему предлагал на, на грудном креплении он еще думает на голове я лично думаю на голове будет постоянно картинка бегать по сторонам э, вот эта картинка намного стабильнее и, и если вы хотите что-то показать, можно руки поднять можно в руках что-то подержать и опять все показывать от первого лица без, без сильной тряски так вот я согнул этот микрофон э, FM15, согнул и, и прикрепил изоленту, здесь просто не видно, можно намотать э, э, тонкую проволочку спиралью, изгинать э, с помощью проволоки, будет держаться, но я взял так по-быстрому, по-дешмански, согнул вперед и теперь... Э, так как э, снова э, входное отверстие для 3,5 мм оно сзади так э, получалось, что камера как э, снимаете вперед микрофон идет назад на, на вас а если переворачиваете на себя это уже микрофончик уже будет снимать звук от вас это я уже разговаривал все в моем тесте на Снову и вот вот такие такие дела с этим с этим переходником вот я тест сделаю подснимаю себя спереди на 8 пакет на ней теперь надета широкая линза от фривела кто хочет широкую линзу советую не покупать от юланзи так как там Полная мыло, картинка. А эта картинка, я думаю, насколько я видел тесты, я думаю, намного будет лучше. Так вот, сегодня такое короткое видео получилось у меня. Pro Osmo Action. Она на грудном креплении. Полный такой э, дешманский блогерский сет. Э, от первого лица. И сверху еще стоит прожектор от Юланзи он ночью что-то видно с ним, но не знаю есть такой минимальный, как бы сказать сет для каких-то подсъемок в помещении если недалеко, то этот Юланзи будет давать какой-то результат а уже сдалека, уже надо, уже большой прожектор, уже нормальный свет, это уже не поможет. Так что на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Кому видео понравилось или было полезное, как всегда ставим палец вверх. Как всегда подписываемся, кто еще не сумели подписаться. И не забудем нажать на чтобы э, вы были оповещены о моих новых тестах, о моих новых видео. И всем пока! До следующих встреч!